Русский писатель Антон Чехов писал, «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, перестань верить тому, что говорят и пишут. Наблюдай сам и вникай. Как, оставаясь оптимистом, не заразиться вирусом легковерия? Как научиться здравосмотреть на обстоятельства и адекватно оценивать свои возможности?» Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день. Добрый день. Добрый день. У нас в гостях Максим Амосов, который является руководителем Московского отделения миссии «Евреи за Иисуса». Максим, где грань между оптимизмом и переоценкой? Вот когда оптимизм является Иллюзорным, когда оптимизм приводит к отрыву от реальности, тогда это называется переоценкой. Если говорить об определении слова «оптимизм», то это от латинского слова «оптимус», что означает «наилучший». Понятие оптимиста, что ли, языковое, народное, философское, это тот человек, который смотрит позитивно и на жизнь, и на обстоятельства, и на будущее, человек с позитивной позицией. В оптимизме есть очень много хорошего. К оптимизму, не побоюсь этого слова, призывает Библия, потому что Библия учит нас в то, что для верующего человека конец жизни будет очень даже замечательным, ибо он получит жизнь вечную. Излишний оптимизм или вот этот самый иллюзорный оптимизм, когда он отрывается от реальности, то он э, приводит к переоценке и, и, и к поражению и, и к провалу. Классический пример Маниловщина да это герой Гоголевских мертвых душ, который мечтал о совершенно несбыточных мечтах. Это, это, ну, это крайность такая, это даже уже не, не, не иллюзорный оптимизм. Я не знаю, что. Маниловщина. Да, крайность крайностей. Это не то, что розовые очки, а, а там я не знаю, десяток розовых очков на, на глазах у человека. Это жизненные понятия и. Оптимизм и переоценка – они важны для, для жизни каждого человека. Это не просто философские понятия. Очень хорошо известно, что даже из, из, из, из врачебной практики, что установка на, на, на победу позволяет многим безнадежным больным оказаться здоровыми, справиться с болезнью. С другой стороны, масса примеров негативных, когда человек необоснованно оптимистичен. Вот даже был фильм в советской действительности, такой, назывался ⁇ Самое обаятельное и привлекательное ⁇ Там был такой ⁇ Ауто-тренинг ⁇ когда человек, который находится в депрессии или считают, что жизнь его безнадежна, его обучали почаще повторять себе, что я самая обаятельная и привлекательная, это была женщина, да, и, мол, это приводит, самовнушение приводит к тому, что и жизнь перестраивается, в этом есть определенный смысл, но, если говорить об абсолютной величине, это самообман, это ложь, это уход от реальности, да, человек не может быть самым обаятельным, привлекательным, в принципе, да, на самого обаятельного всегда найдется еще более обаятельным, но, Позитивное мышление, не оторванное от реальности, а конструктивное – это очевидное, очевидное уже для и для науки, и тем более для верующих людей преимущество человека перед тем, кто не обладает таковым. А может ли в каких-то случаях переоценка быть позитивной? Я думаю, что нет по определению. Если под словом «переоценка» понимать… Неправильную оценку слово «перья» говорит о том, что что-то завышено. Например, Евангелие от Луки говорит о том, что разве тот из вас, кто собирается строить башню, не сядет прежде и не посчитает издержек, дабы не получилось так, что не может закончить начатое, и тогда все будут смеяться. Это вот как раз э, призыв к трезвости в оптимизме. Да, я могу построить башню, но давайте посчитаем, какой высоты э, и, и какой красоты, да, потому что иначе может не хватить денег и вообще башня не получится. это все от бога это кстати тоже есть такая болезнь верующих людей да, которые да, считают что раз я верующий человек значит все что у меня на сердце это от бога это переоценка э, собственного статуса перед богом да к сожалению библия утверждает что что наша натура греховна и не все далеко что у нас на сердце э, является добром да? и надо фильтровать надо уметь различать вот переоценка своих возможностей, своего статуса, она очень опасна. Я думаю, в этом нет ничего хорошего. А если мы переоценим другого человека? Причем переоцениваем намеренно для того, чтобы, может быть, где-то подтолкнуть или дать ему какую-то фору. Например, он что-то сделал, да, сделал, может быть, не лучшим образом, но мы даем этому завышенную оценку в надежде на то, что в дальнейшем у него будет желание это улучшить и таким образом развиваться. В учебных, дидактических целях возможно ли допускать переоценку? Тут вопрос терминологии. Я бы назвал вот, э, то, что, о чем вы сейчас сказали, ободрение. Вот есть такое понятие правдоруб. Да? Человек, который рубит правду матку в глаза, не оглядываясь. В этом смысле Точная реалистичная оценка, она пахнет пессимизмом, пахнет негативизмом. И, и, и всегда, если ты тем более являешься педагогом или наставником какого-то человека, необходимо оставлять надежду человеку. Например, человек где-то ошибся. Можно сказать, ты никуда не годишься, ты вот здесь ошибся. А можно сказать, ты вот здесь ошибся, но я уверен, что в следующий раз у тебя лучше получится. И если все-таки назвать это ободрением, а не переоценкой, то я за ободрение. Но я против того, чтобы там, где человек ошибся, говорить ему, что ты сделал все прекрасно. Я думаю, что это приведет к еще большим ошибкам и, и принесет разочарование, а не желаемый результат, то есть рост человека и его успех. А бывает ли оптимизм негативным? Да, если он оторван от реальности. Это вот как раз и есть переоценка. И грань на самом деле довольно тонкая, потому что как бы сказать, такая опасность сбиться в ура-патриотизм, то есть вот эту переоценку или оторванность от реальности. И надо сказать, что по поводу оптимизма и пессимизма вообще очень много разных высказываний, историй, рассуждений, потому что это тема, которая занимает умы людей. Даже Библия говорит о том, что... Много мудрости приносит много печали, это Соломон сказал. Человеческая натура, люди вообще — это повод для пессимизма. Много в человеческом естестве такого, от чего хочется отвернуться. Реальность, на этот раз уже духовная, состоит в том, что с Божьей помощью это можно поправить, с Божьей помощью это можно покрыть, если хотите. Реалистичный оптимизм — это, безусловно, добродетели, безусловное добро, но оптимизм, оторванный от реальности, — это вредная штука, потому что, ну вот такой, что ли, пример крайности в этом — неопытные верующие, которые поверили, что Бог есть. Особенно в 90-е годы у нас таких было много людей. Пора э, такой, волны пробуждения, многие стали верующими. Человек сидит у холодильника и молится всемогущему Богу о том, чтобы он наполнил этот холодильник, вместо того, чтобы просто встать и пойти в магазин. да Это такая крайность. Да, Бог всемогущий, это реальность, но, но оторванность от реальности в данном случае стоит в том, что э, надо бы выяснить, есть ли Божья воля на то, чтобы, чтобы тебя так разбаловать, чтобы ты даже перестал ходить в магазин. А можно сказать, что источником истинного оптимизма может быть только Бог. Если Бога вдруг вот убрать из нашей жизни, то то я обеими руками стану на сторону пессимистов. Есть такая картина Маковского оптимист и пессимист. И там они рядом сидят на лавочке. Но что любопытно, пессимист сидит рядом со стопкой книг. Знание привело, приводит к пессимизму. Это правда. И вообще, надо сказать, наша натура, мы, мы склонны чисто вот по естеству нашему смотреть на вещи пессимистично. И это, кстати, полезно, особенно эм, когда речь идет о выживании. Если это дикая природа, если это, это то лучше, как говорится, перебодрствовать, чем не а то тебя съедят просто. Если бы не Бог то мы все были бы пессимистами, это был бы единственный правильный взгляд на жизнь. Без Бога никогда добро не победит зло. Окружающая действительность не оставляет, не оставляет никаких шансов оптимистам, которые вот без Бога. Если бы мы сейчас сюда привели царя Давида, автора так, большинства так. псалмов, я думаю, что он да, бы да, с вами да. полностью согласился. У царя Давида, например, есть такой классический псалом 21, да, который э, является пророчеством о распятии Христа, по мнению многих богословов. И там описаны ужасные страдания, которые испытывал Давид, раз он писал об этом которые очень похожи на страдания человека распятого, хотя во время Давида еще не было даже такого орудия убийства, еще крестов не существовало. Даже такой псалом заканчивается оптимистически Мы видим, как жалобы Давида, его сетования, очень, кстати, ну, такие эмоциональные и по-своему прекрасные, это, это поэзия высокая, они переходят в, в оптимистическое прославление Творца. По мнению многих богословов, это есть такое поэтическое пророчество о последующем, после распятия, воскресении Христа. Спасибо большое за интересную беседу. И вам спасибо. До свидания. До свидания.